Честно говоря, я не уверен, что это фальсификация, однако выглядит подозрительно. Смотрите сами. 13.35. Участок практически пуст. Далее, в течение минут 10-15 подходит народ, как будто их кто-то подвез и они не торопясь подходят. На участке практически толпа. И через 20 минут участок снова пуст. Карусель уехала. Так повторяется не один раз сзади. Хотя это не бесспорное доказательство карусели, все же довольно странно наблюдать такие всплески посещаемости участка. Пишите в комментариях, можно ли объяснить их как-то иначе. Конечно, видно, что народ потихоньку идет и так, но не такая толпа, как раньше. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Это позволит сделать видео более популярным